Доброго-доброго всем денечка! Сегодня деревня, снег, пурка, все замело, все замело. Она и хорошо. Домик украшен. Правда не видно тут, как мигают мои гирляндочки. Ну, скорее всего. Вечером из окна очень хорошо будет смотреться. Надо вечером показать. Да я не об этом сегодня хотела с вами поговорить. Вот посмотрите, сколько у меня добра лежит на столе. И я хотела вам сказать, что в преддверии Нового года у нас так много остается вот, например, таких шкур апельсина. Мандарина, луковые шелухи и все это мы выбрасываем. Вот с некоторых пор я прекратила это делать. Но отдельно, конечно, я не говорю о хлебе. У меня его остается с каждым разом все меньше и меньше, потому как ну, я мало его покупаю, но тем не менее остается. Я его не выбрасываю. Естественно, что это лука сушеная от яиц-старлупа, ну как ее выкинешь, да, это же просто кладезь витаминов летом, хотя бы для кур, кур я завез, ну, собираюсь завести опять в следующем году, вот. а вот эти отходы я просто стал сушить которые вот у меня в пакетах. Посмотрите, как много набирается. Объем большой. Шуршать, конечно, не уж. Но тем не менее, вот смотрите, у меня в Фальшевом... Это 5-литровая банка отходов. Я в 5-литровую большую банку собираю. Здесь чего только нету, скажем, да? Это вот у меня шкурки от картошки. Я ее не выкидываю. Шкурка от бананов. И все это в таком засохшем виде, я думаю, что это можно будет использовать как удобрение. Я в холщевый мешочек сейчас все это приложу. Оно как удобно хранить. И чего тут только нет. Даже чайные пакетики. Если сейчас я за зиму наберу достаточное количество, то представляете, какая масса удобрений у меня будет собрана за зиму я вам говорю правда я не занималась этим делом я не собирала просто все выкидывала но я считаю что вот выкидывать все это не стоит к тому же есть батарея сохнет очень быстро все около батареи буквально день второй и все готово вот посмотрите я вот сейчас, в этот период м -м, пандемии, период заболеваний, я очень много беру цитрусовых. То есть мандарины я ем каждый день, апельсины. Это каждый день у меня в рационе. Красный лук тоже обязательно. Обязательно. Салат какой-то. И вот поэтому вот такие отходы, они собираются достаточно много. Выкидывать? Решил не выкидывать. Решил попробовать их просто сушить. И посмотрите, как много это получается. добрата добрата сколько! Смородина любит картошу, картофельные очистки. Если сейчас в теплице закопать корки апельсиновые, какие мы только настои не делаем из этих корок, для того, чтобы... Защититься от белокрылки, защититься от всякой нечисти. А тут вот они полезные, полезные, органические удобрения. Смотрите, сколько, сколько добра. Я даже чайные пакетики не стала выбрасывать. Было время, я, конечно, собирала, вот прям, знаете, с пакетиком вместе я добавляла. Когда сажала морковь, добавляла их э, в песок. Пакетики раздербанивала, добавляла в песочек или там в золу. Вот сухой чай. Очень хорошо тоже работала как удобрение чайное. это вот. Чайная крошка. Чайная крошка, чайный жмых. Вот какого добра только я тут не насобирала. Понимаете, это две пятилитровые банки. Ну в сушеном виде, конечно. И сейчас я думаю, что я очень много соберу за зиму таких отходов. Я вот ем много тыквы. Вот видите, тыква. Например, у меня тоже шкурка сушится. Тоже дело пойдет. Вот. Все такие чистенькие, хорошенькие. Никуда я не выбрасываю их. Вот. Раньше я сушила луковую шелуху, а сейчас я вот шелухой все остальное, что у меня имеется. Смотрите, какая масса отходов получается. И чего здесь только нет, если закопать под кустарник, под яблони. Я думаю, что только обрадуются наши деревья, кусты. Растения, ну вот, там мы все это выкидываем в мусор, в мусор. Так что давайте попробуем вместе со мной. Я вот собираю для интереса, просто мне интересно Вот, вот я практически живу одна, да? Сколько же обходов соберется? Посмотрите, какое количество. Смотрите, какое количество отходов я так в мешочки соберу. В пакет отхранить, конечно, нельзя, не дышит. И все, оставлю. Смотрите, посмотрите, какая большая получается у меня емкость. Видите-ка, вот и все это очень сухое, все это очень хорошо хранимое так что если смысл выбрасывать такое добро такое добро это вот посмотрите как получилось это сушеных отходов две пятилитровые банки у меня здесь я в банку ссыпаю вот такой мышь определяю советую вам тоже задуматься насчет такого хранения отходов не выбрасывайте. Это все органические удобрения, которые очень даже будут полезны в нашем огороде на следующий сезон. Я думаю, как-нибудь как я сделаю видео и покажу вам, сколько же я собрала этих отходов за зиму. Мне самой интересно. Друзья мои, с вас Новым годом! Мир вашему дому. Здоровья.